приветствую вас дорогие друзья меня зовут Алла Вишневецкая и это обзор общих астрологических тенденций для знака близнецы на июнь 2021 года сразу хочу сказать что этот месяц является важнейшим во всем двадцать первом году именно для вашего знака и это связано с целым рядом событий, которые будут происходить в июне. В первую очередь хочу обратить ваше внимание на то, что по 10 июня будет открыт коридор затмений на вашей оси 1-7 дом. Это значит, что тема отношений в этот период может быть на первом месте. Это время важных решений, связанных с... Отношениями, и речь идет как о личных отношениях, так и о работе, о сотрудничестве. В целом, это такой период в вашей жизни, когда вы можете пересматривать свои отношения к друзьям, к тем людям, с которыми вы длительный период времени находились рука об руку. Но еще одним очень интересным фактором который будет присутствовать в июне, является ретроградный Меркурий. Он будет двигаться по пятнам по 22 июня. И, соответственно, многие моменты, которые будут происходить в этом месяце, будут иметь более длительное влияние, чем обычно. И, соответственно, в июне могут назревать какие-то тенденции. Вы можете даже не предавать этому значения, но реализоваться они смогут по каким-то причинам немного позже. То же самое может проявиться и в теме отношений. Например, может возникнуть какая-то ситуация, которая вам не понравится, которую вы, возможно, не захотите обсуждать, но позже эта ситуация все-таки заставит вас принять определенные решения. К тому же, ретроградный Меркурий в вашем первом секторе будет воздействовать на вас в июне таким образом, что вы будете менять отношение к самому себе, будут меняться ваши убеждения, какие-то ключевые моменты, на которые вы опирались ранее. То есть в целом это месяц пересмотра, тотального пересмотра многих важных тем в вашей жизни. Если в вашей натальной карте Меркурий ретроградный, то вы сможете даже больше пользы в этом месяце извлечь, чем все остальные. Вам нужно более динамично адаптироваться к тем переменам, которые будут происходить в вашей жизни, и ориентироваться на новые условия игры. Если же в вашей карте Меркурий движется вперед, в таком случае вы можете не сразу осознать масштаб событий и перемен, которые будут происходить. 1 числа Солнце будет в соединении с восходящим узлом в вашем знаке. Это даст возможность заявить о себе. Это может быть также интересное предложение. Это может быть и что-то связанное с детьми и творчеством. Но в целом, опять-таки, с учетом ретроградности Меркурия, не все смогут, во-первых, воспользоваться этим шансом, а во-вторых, не всегда это предложение будет касаться именно текущего времени. Поэтому, даже если прозвучит что-то интересное, но на перспективу, все равно соглашайтесь и. Не спешите отказываться. Со 2 по 27 число Венера будет находиться в знаке Рак в вашем втором секторе финансов. Венера — это в целом очень хорошая планета для материальной стороны нашей жизни, но ее важной особенностью является то, что эта планета имеет пассивную природу. Поэтому в этот период времени вы можете ожидать что вам предложат что-то интересное, вы можете получать подарки, вы можете принимать какие-то предложения, но при этом действовать самому не всегда получается легко. То есть в целом эта планета не совсем связанная с инициативой. Учитывать этот момент для того, чтобы… Все-таки придавать больше динамики тем финансовым процессам, которые будут происходить в июне месяце. К тому же, Венера еще и в водном знаке находится, в знаке РАК, поэтому финансы тесно связаны с эмоциями. Обстановка в семье также сильно влияет на вашу способность зарабатывать. 3 числа Солнце будет делать тринг Сатурну. Это Хороший аспект для того, чтобы прояснить для себя какую-то важную информацию. Особенно это касается тех ситуаций, если вы ранее о чем-то слышали, над чем-то размышляли. И по данному аспекту может прийти такое окончательное осознание, инсайт, может поступить какая-то очень значимая для вас информация. Но 5 число ⁇ это день, который мало подходит для активной деятельности, тем более для точных подсчетов, так как в этот день Меркурий будет делать квадратуру к Нептуну. К тому же будьте внимательны за рулем, старайтесь не принимать важные решения в этот день. К тому же на вашей финансовой оси будет оппозиция Марса и Плутона. Вот этот аспект уже предупреждает о возможных финансовых потерях. Особенно это касается тех ситуаций, когда вы принимаете финансовые решения в спешке. 10 числа будет солнечное затмение в 20 градусе знака «Близнецы» в вашем первом доме. Это очень важное событие, и солнечное затмение обычно дает старт чему-то новому. Оно проигрывается внешними событиями, которые подталкивают нас к определенным решениям и действиям. Поэтому не удивляйтесь, если вблизи этого затмения появится какой-то человек, либо будет какая-то ситуация, которая то и дело начнет вас либо раздражать, либо заставлять что-то делать. Именно таким образом затмения на нас и влияют. Поэтому старайтесь смотреть на эти ситуации под иным углом, старайтесь понять, почему именно так вы реагируете на то, что происходит. И, соответственно, в таком случае вы сможете использовать это как стимул для своего роста и развития. 11 числа Марс, планета активности, переходит в знак Лев по 29 июля. Все это время Марс будет находиться в вашем третьем секторе. И в этот период времени вы можете активно взаимодействовать с окружающими людьми, с вашими родственниками. Это может быть довольно-таки интенсивный период в плане поездок, общения, обучения, новой информации, новых знаний. Но Марс — это также планета конфликтов, поэтому в этот период времени вы не будете склонны что-то держать в себе, либо, скажем так, отложить разговор на потом. В этот период времени вы будете склонны как раз-таки говорить прямо о том, что вас не устраивает. Поэтому старайтесь все таки себя в этом вопросе контролировать, особенно если вы знаете, что являетесь человеком раздражительным. 13 числа Солнце будет делать квадрат к Нептуну, а Венера будет в аспекте к Урану. Этот день может проявиться странностями в поведении, и это может касаться окружающих у вас людей. Вы сами себя можете удивлять определенными реакциями. В целом можно сказать, что это день с нестабильной энергией, поэтому... Он не подходит для того, чтобы принимать важные решения, особенно в контексте карьеры, бизнеса, финансов и отношений. 14 числа Сатурн будет делать квадратуру Курану. Это день точного аспекта, но на самом деле взаимодействие этих двух планет влияет на события всего 2021 -го года. Этот аспект впервые заявила себе в феврале этого года, и в июне будет второе точное взаимодействие этих планет. Но будет еще и третий раз в декабре 2021 года. Вы можете проследить в своей жизни событийность по этим периодам, какие вопросы выходят на первый план, какие темы становятся для вас наиболее значимыми. В целом, этот аспект говорит о необходимости реформировать свою жизнь. И часто это ситуация, когда приходится отказываться от того, в чем вы были до этого времени на 100% уверены. Это аспект, который может создавать эффект, будто бы выбивают почву из-под ног. И главное, конечно, быть готовым к переменам, не сопротивляться этим изменениям. Этот аспект затрагивает ваш 9-12 дом, поэтому речь может идти о переезде, либо о том, что переезд на данный момент времени невозможен по каким-то причинам. Но в целом, так или иначе, вы будете рассматривать разные варианты развития событий, и они могут быть связаны либо с поездками в другие страны, либо с тем, чтобы менять определенные условия, в которых вы живете. 20 числа произойдет еще одно важнейшее событие этого месяца. Юпитер развернется в ретроградные движения в вашем десятом секторе карьеры и социального статуса. Разворот произойдет в третьем градусе Рыб. Предшествует этому развороту стационарность Юпитера, поэтому во второй половине июня будет особенный период, когда вы можете ощутить на себе везение. Это период, когда может возрастать желание заявить о себе. Вы можете поверить в то, что, например, получится сменить работу на более высокооплачиваемую. В этот период времени вы можете прекрасно продемонстрировать свою экспертность. В целом это… Очень хороший период именно в карьерном плане, поэтому обращайте внимание на свои амбиции, на свои желания и не упускайте возможностей, которые будут встречаться на вашем пути. 21 числа Солнце переходит в знак Рак на месяц, и это будет благоприятный период для того, чтобы разобраться с вашими финансами. В это время вы можете пересматривать свои доходы, расходы, Некоторые под таким воздействием меняют работу, есть люди, которые отказываются от каких-то трат в пользу накоплений. В любом случае, ваша финансовая тема будет так или иначе связана с семьей, с недвижимостью и с домашней обстановкой. В этот же день, 21 числа, Венера будет делать тринг к Нептуну и будет затронут ваш финансовый сектор. Этот день может принести какие-то неожиданные э, источники доходов. Это могут быть интересные предложения по работе. Но важно полагаться на интуицию в этом вопросе, насколько вам эта тема близка, насколько вы хотите заниматься этим проектом либо принимать это соглашение. Так как Венера будет в аспекте к Нептуну, то э, могут быть противоречивые какие-то ощущения. Поэтому стоит в этом вопросе полагаться на интуицию. 22 числа Меркурий разворачивается в прямое движение. Это сфокусирует ваше внимание на себе и на взаимоотношении с окружающими. И сразу на следующий день будет оппозиция Венеры и Плутона. Поэтому можно сказать, что этот период времени будет достаточно турбулентным в плане отношений, и отчасти может быть затронута также и тема финансов. Лучше не рубить с плеча в этот период. Опять-таки нужно дать себе пару дней для того, чтобы разобраться в этой ситуации. 23 числа Солнце будет делать тринг Юпитеру. Это очень хороший аспект. И он воздействует на вашу сферу финансов и на сферу работы и карьеры. Поэтому можно сказать, что в конце месяца вас ожидает подъем в плане работы на следующий день 24 числа будет полнолуние в знаке козерог в вашем восьмом доме это полнолуние поможет вам подвести финансовый итог вашей жизни восьмой дом это крупные суммы денег поэтому полнолуние может быть связано с возможностью что-то приобрести либо с выплатами, которые вы получите. В любом случае козерог — это знак, связанный с достижениями. Поэтому в этот период времени вам будет важно ощущать, что в финансовом плане есть определенные наработки за последние полгода. Если же этого нет, то в эмоциональном плане может быть тяжело. К тому же диспозитор этого полнолуния Сатурн будет в хорошем аспекте к Херону в этот период. И как минимум вы сможете увидеть пути для своего финансового развития. Это могут быть разные варианты покупки того, что для вас актуально на данный момент, либо несколько покупателей, если вы заинтересованы в том, чтобы что-то продать. 25 числа Нептун разворачивается в ретроградное движение в вашем десятом секторе карьеры и социального статуса. Еще один фокус внимания на ваших целях, планах. В это время интуиция очень хорошо работает именно в контексте вашей работы. И вы можете в этот период ярко ощущать, или вы на своем месте, или нет. И к этому стоит прислушаться. В целом июнь месяц подходит для того, чтобы менять что-то. И он даже не настолько подходит, как он, наоборот, будет даже подталкивать что-то менять. Поэтому важно, чтобы вы в течение целого месяца прислушивались к себе, но в конце месяца уже могут начинаться вот те самые важные решения. 26 числа Марс будет в хорошем аспекте, в гармоничном аспекте к лунным узлам. И это может дать значимую поездку, встречу, это может дать важное события в жизни вашего брата или сестры. В любом случае, конец месяца обещает быть контактным для вас.